После того, как приняты меры к прекращению залития квартиры, переходим к юридическим аспектам. Первоначальным действием будет получение акта о залитии от управляющей компании. В данный акт управляющая компания включает виновника, устанавливает, кто являлся виновником затопления, и какой, какому имуществу причинен ущерб. После того, как вы установили факт залития, вы оцениваете ущерб, причиненный вам, и обращаетесь к виновнику, чтобы он погасил его в добровольном порядке. Ну, это на и, наиболее простой способ решения данного вопроса. Но если виновник не согласен, вам выплачивать, компенсировать ущерб именно в той степени, в которой вы его оценили, для дальнейших действий вам потребуется привлекать оценщика и уже с этой оценкой обращаться в суд. Далее вы обращаетесь в суд, подготавливаете исковое заявление, прилагаете к нему необходимый пакет документов и Суд рассматривает ваше заявление. В принципе, отказать он вам в удовлетворении не имеет права. Только вопрос возникнет именно в размере причиненного ущерба. После того, как суд вынес решение в вашу пользу, здесь два пути развития или вам сразу же возмещает причиненный ущерб виновник, или если он уклоняется от выплаты в установленном судом размере, вы получаете исполнительный лист, передаете его приставу, и приставы уже взыскивают эти деньги с него. Как видите, сложного здесь ничего нет. Главное, главное придерживаться правильному алгоритму действий и тогда вы полностью компенсируете причиненный вам ущерб.